26 июня «Звезда Project представляет 6-часовой шоу-марафон ко дню молодежи «Ночь молодых». Всю ночь диджей Сандро Эскобар и МС Романов. Концерт «Бахти», Дима Карташова и других. Партнер проекта «Вода ласточка».